Вот этот слайд мне нравится. Нравится чем? Ну, первое, давайте посмотрим, во что превратилось бы 100 тысяч долларов за последние 20 лет, будучи инвестированы полностью в акции. S&P 500 рассматривается. 11,3 среднегодовая доходность была за последние 20 лет, учитывая те кризисы, которые были все. Неплохая цифра, я считаю. И портфель вырос в 8 раз. Давайте вспомним правило 72, если рост на 11, 72 на 11, мы получим ну, и не 6, и не 7. Возьмем 6, то есть за 6 лет удвоили 100, стало 200, за следующие 6, 200 удвоилось, стало 400, это у нас 12 лет прошло, а у нас 20. Еще э, 6 лет удвоилось, 400 стало в... Превратилось в 800. Я думаю, вот здесь все понятно. Мы с вами примерно проверили по 82 работы. Да? Облигации давали 5,9 и наши 100 тысяч или не наши, чьи-то, наверное, да, пока выросли в три раза за 20 лет. Портфель же 50 на 50 показал что-то посерединке. 555 тысяч. Тоже вроде бы неплохо, но не так, как акции. Какие выводы? Все то же самое. Что было бы, если инвестировать на один год, на пять лет, на десять и на двадцать? На что я хочу обратить внимание? У нас всех очень все хорошо с, с тем, когда мы зарабатываем, потому что, ну, наверное, мы же оптимисты. Первое, второе, знаем, что мы достойны лучшего всегда. Поэтому, когда портфель или какой-то наш актив показывает плюс, мы с вами все абсолютно уверены, что мы этого заслужили. Если выбирать какую-то защитную стратегию и смотреть, да, сколько нам негативного может быть принесет да, каких-то эмоций инвестирования, то вот здесь мы видим, что вот синенький столбик по результатам года, а выборка большая, 70 лет последних полных, то вот синенький столбик, а это как раз-таки облигации, синее видите, да, мы могли получить минус 8, но это в самом худшем сценарии, который был за последние 70 лет. А вот с портфелем 50 на 50 акций, облигаций или полностью из акций, наш минус мог быть значительно большим. Более того, жизнь показывает, да, что этот минус мог продолжаться и дальше, и дальше. Здесь мы рассматриваем вот здесь результат только одного года. Это я к тому, что вот такой простой вывод, но на всякий его озвучить, что инвестирование на вот такой короткий промежуток скорее должно быть в облигации, в долговые инструменты, а про акции нужно точно забыть. Если мы посмотрим на другую противоположность, вот здесь справа, то как раз-таки худший вариант, а это он рассматривает сценарии инвестирования с горизонтом 20 лет, длинным сроком. Облигации становятся худшим вариантом. Если вы инвестировали только в облигации, то у вас тут был результат от 1 до 12, но вы могли 20 лет инвестировать, и среднегодовая доходность была только 1%. При этом, если вы рассмотрите акции, то меньше шести вы не получали никогда. Все время минимум 6, но и максимум 17 за вот разные промежутки. То есть, что это означает? Раз, горизонт 20 лет, понимаете, да? Портфель рассмотрелся с 50, с 50, по 70 год, с по 71, 52, по и так далее. Все эти портфели проанализировались, какой получили результат. И понимаем, что если ваш горизонт длинный, то вам... Ваш выбор акций. Правда, нужно вот для этого и почитать, увидеть и понимать, что от них, чего можно ждать, какой волатильности, и быть к этому просто готовым. Соответственно, если мы возьмем вот эти вот цифры 5 и 10 лет, то здесь мы видим, что вот как раз таки самым э, сценарием, когда не было никаких отрицательных цифр, это портфель. Да? Хуже, чем 1% не было на 5-летнем промежутке, хотя по отдельности акции, облигации были. Мы сейчас уже понимаем, как это получалось. То есть акции падали вниз, но общий портфель вытягивали облигации. Ну и, собственно, если горизонт был 10 лет, то портфель, то, если мы отталкиваемся от худшего сценария, портфель был более выгоден. Но, соответственно, также, если мы оптимисты рассматриваем на лучший сценарий, то тоже лучше были акции, чем просто портфель. Думаю, здесь все понятно.